Что ж, давайте начнем. Дамы и господа, добро пожаловать на канал клуба компании Marshall Capture и Dark. Наша компания представляет вашему вниманию аномальную продукцию, незабываемые впечатления и эмоции, а также ряд других забавных вещей, которые вам понравятся, за которые вы захотите отдать а все, включая вашу душу. Посещая нас, вы соглашаетесь со всеми условиями нашего с вами взаимодействия. Мы вправе просить с вас все, что угодно. все, чтобы жить дальше. Мы предлагаем для вас пари. Мы откроем вам путь в наше высшее общество ради вашего доказательства, доказательства прихоти. Вы отдадите все ради ничтожной великой цены. Дамы и господа, приветствуйте наш мир, мир, ради которого вы все здесь. Приготовьтесь, и мы продолжим.